Совсем скоро в доме по улице 18 Ноября 354 В, рядом с Дауглфилским территориальным центром социального обслуживания пенсионеров, начнут работу групповые квартиры. В них будут жить 12 человек, которые ранее находились в государственных учреждениях длительного социального ухода. Преображение здания началось в 2018 году. За это время при поддержке фондов ЕС были проведены работы по повышению энергоэффективности помещений. Утеплен фасад, заменены окна, утеплена и заменена крыша, обновлена система отопления и установлено светодиодное освещение. За этими работами последовала реконструкция внутренних помещений, которые были приспособлены для реализации плана деинституционализации. Установлены автоматические системы пожаротужения и пожарной сигнализации, обеспечены требования о доступности среды, установлено соответствующее оборудование и мебель, в результате чего было обустроено 12 отдельных уютных квартир с помещениями общего пользования. Назвать их своим домом скоро смогут люди с ограниченными возможностями. Главной задачей было обеспечить комфортную и безопасную среду, в которой они смогут получить необходимую поддержку и развить свои социальные навыки. По схожему принципу уже несколько лет успешно работают групповые квартиры по улице Шаура, 26. Мы старались все обустроить так, чтобы их повседневная жизнь проходила в красивой и доступной среде, максимально приближенной к домашней и семейной атмосфере. Чтобы, живя в групповой квартире, человек не чувствовал себя как государственное учреждение или центре социального обслуживания, но чувствовал бы себя как дома, где у него есть возможность самому готовить, ухаживать за собой. Конечно, социальные работники и работники по уходу будут помогать, приглядывать и направлять этих людей, чтобы их повседневная жизнь ничем не отличалась жизни обычных людей. Если они захотят занять себя в течение дня, это тоже было бы очень хорошо, мы к этому и стремимся. Конечно, они также смогут посещать дневные центры или другие мероприятия, проходящие в городе. Сюжет подготовил отдел коммуникации Дагубилского городского самоуправления.